Тоже совсем несложно, сложно Совершить мне подвиг Я о нем давно мечтал И без шуток можно Вроде бы серьезно Уто этот час настал Вот сейчас с утра я, я на лыжи встану И помчусь я по волнам Только по асфальту Я жилом не бегать Сватыка и туда Добавил Но не получилось И теперь я должен Подвиг запланировать другой Вот сейчас я быстро Прыгну с этой вышки Проплыву немного под водой Но вот не без уха. Не совсем удачно, вроде приводнился, вода была под горкой ледяной. Не получилось, пора бы мне подумать Какой еще мне подвиг совершить Видимо остался, остался только космос И там мне надо что-то сотворить Только не осталось свободных космодровов. Все мечтают космос покорить Вот она какая, сплошная невезуха Невезуха Стопа у гаварит